Итак, друзья, совершенно случайно на Валбейс наткнулся вот на такую щеточку. Она там продается как щетка для удаления шерсти животных с ковров. Но как оказалось собака у нас практически не влияет. Но вот эта вот щеточка оказалась просто незаменимой вещью по уходу за старыми коврами. Так скажем. Коврику у нас уже много лет. Сейчас покажу, как он ее чистит. Вот, видите, крупным планом, что из себя представляет эта щетка. Теперь я сейчас покажу, что я собрал, ну, буквально вот с двух квадратных метров ковра. Вот, видите, мне самому жутко стало просто. Видите, вот такая вот куча. А теперь давайте перейдем к. В другой угол, который я еще не чистил. Сейчас я поставлю так, чтобы обзор был. И вот начинаю. Начинаю. Вот здесь вот чистить. Смотрите, я сейчас буду заканчивать как раз под камерой. Вот, вот. Видите? вот видите провел несколько раз и вот уже вот такая вот кучка в доме пылесос и обычный и моющий и робот пылесос каждый день ездит Но вот эта щепочка оказалась просто волшебной. к сожалению не знаю как она называется не запомнил Вот видите, что тут творится. Мне даже стыдно такое показывать. Ковер чисто шерстяной. Старый, но чистая шерсть. Очень теплая, очень удобный, Из-за этого, так скажем, его и держим дома. Потому что полы достаточно холодные в дома. Вот, видите почистил пол квадратных метра и это я еще сильно не нажимал я думаю второй раз пройду еще половину такого же соберу вот так вот смотрите выбирайте может у кого есть такая проблема и мое видео вам поможет сейчас для чистоты эксперимента и чтобы не быть голословным вот еще вот выделю уголок ковра вот такой вот, так, сейчас я отмечу где тормозить, чтобы вот, то есть вот сюда буду сгонять сейчас всю гадость, ну здесь где-то, может чуть меньше квадратного метра, поехали. с этой стороны Вот, видите, такая элегантная кучка получилась. Здесь меньше квадратного метра. Напоминаю, ковер шерстяной, старый. Ну, видишь, я не, видите, я не знаю, он то ли бреет ее, то ли его, то ли вычесывает очень мелким гребнем. Но ну, это просто стыдно даже показывать такую жуть, как мы живем и чем мы дышим. Ну и вот результат. Правда прошелся один раз, особо не напрягаясь, потому что физически тяжелая работа этой щеткой чистить ковры. Вот ковер у нас метр восемьдесят на три метра. Вот получилось 4 вот такие вот кучки. и четвертое сейчас уберу их обычным пылесосом потом запущу робот пылесос и посмотрю сколько он наберет после этого. специально снял насадку с пылесоса вот смотрите ну эту ерунду он убирает быстро смотрите какая мелкая дисперсная пуля остается на ковре Резко снизу. Вот видите, что остается. Обычным пылесосом собираем. Это все. Теперь, друзья мои, запускаю робот-пылесос. Вот покажу. Значит, фильтр пустой. Вот, ну но вот. Пустой, ничего нет. Этот геополиэргенный или как он фильтр мелкий. Уже на место, место. закрываю крышечку, устанавливаем пылесос и запускаем Все, пускай чистит. Auto все пошел. Ну все, набегался. Давайте останавливать аппарат. Смотрим, сколько он набрал. Эх, одной рукой неудобно. Ну, немножко набрал. Топи, ты пришел помогать? Молодец. Вот сколько набралось из этого кобра. Так что это немного. И правда, это совсем немного для робота-пылесоса. Обычно после полноценной уборки мусоросборник представляет себя вот что. Смотрите, я открываю после полной уборки висит борода из грязи и под неполяризационным фильтром тоже битком все забито грязью и он сам покрыт видимым слоем пыли, так что то, что собрано сейчас, совсем немного. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.